Часто бывает так, что у нас есть страх, и он естественен. Для того, чтобы у человека была уверенность в той или иной сфере, ему нужно пройти определенный опыт, наработать какие-то привычки, которые закрепят его. Говорят, чтобы появилась уверенность, нужно действовать раз за разом, шаг за шагом, степ by степ чтобы в конечном итоге выработалась такая крепкая уверенность в своих действиях. Получить обратную связь, значит... И, в конечном итоге, закрепить эту уверенность в себе. Ну, по сути, это самый лучший способ. Но современные методы позволяют получить такую встройку в себя намного быстрее. С помощью практик НЛП у нас все НЛП. Мы закидываем свою голову, нам закидывают. Мы не осознаем, что мы вытворяем, что мы говорим. В итоге мы друг друга программируем. А люди программируются сами, потому что они белые суще... чистые существа, как белый листок, приходят в этот мир. И туда пишется вот все, что от мамы, от папы, от социума. Но вот они хорошо и плохо, это надо просто знать. Так вот, как же все-таки встроить в себя такую уверенность, когда у вас нет времени проходить большое количество тренингов, когда у вас нет времени годами делать одно и то же, чтобы наработать эту уверенность. На примере выступления. Это один из самых больших страхов у людей, замечено. Люди боятся выступать на публику. Сейчас я не буду Тут внедряться в науку, объяснять эти процессы. Сейчас речь не об этом. Сейчас речь о том, как можно встроить эту практику. И вот представьте себе, что вы, вам нужно выступать на большую публику. Я сама эту практику делала, она мне очень здорово помогла. Я выступала на аудиторию, ну, не больше там 30-50 человек. То есть тут я пред такой аудиторией уже имела опыт, и у меня не было страха. А мне нужно было ехать на конференцию и защищать, тогда еще я готова в защите, и выступать перед большой аудиторией людей, которые там светила науки. М -м ну... Понятно, что нужно подготовиться, нужно выучить все, что надо, перед зеркалом подготовиться. Подготовка вообще тут, чем это один из способов, который вы точно будете знать, если не попадете в какую то просак. Когда вы четко подготовите структуру выступления, неважно, вы проводите вебинар, проводите лекцию, семинар, у вас должна быть четкая структура. Сейчас я не буду говорить об этом, это другая тема. Я тебе говорю о состоянии. Вот вы подготовились. А все равно страх. У вас же нет опыта. Да? Что вы делаете? Вам нужно представить себе вот то количество людей, которых, которые ожидают вас, где вам нужно выступить. Увидеть, в чем вы одеты, в чем вы работаете. Увидеть суббональные характеристики того места, где вы находитесь. Цвет потолка, окон, там какие кресла, сидения, прожектора, музыка, звуки какие-то, шум, тишина. В общем, у каждого будет своя картина, и вам нужно представить, что вы находитесь там. Ментально можно загрузить в эту нашу голову все что угодно. Мозгу все равно, что у него загружаем. Старый опыт убеждения или новый, который нам надо. И вот вы, находясь в этом состоянии, когда перед вами много людей, прожектор на вас светит. Вы, конечно же, наверное, ощущаете мандраж и страх какой-то, да? Причем у те, кто опытные, они тоже ощущают страх, но у них уже не тот страх, у них уже такой сладкий страх. По себе знаю, я люблю выступать на большие аудитории, я от этого кайфую. Было время, что мне было страшно. Так вот, мы встали в это состояние, почувствовали этот страх, а теперь делаем дальше практику. Представьте себе, что вы находитесь вот в этом значит, месте, где ощущаете этот дискомфорт. Представьте себе и ответьте себе, что дало бы вам больше комфорт, что вам дало бы больше уверенности и сил. Возможно, вам надо стульчик. Возможно, вам надо стол и компьютер. Возможно, вам надо рядом человек, который будет вам кивать. И вот, вот представьте, что бы вам могло помочь это состояние вот такого вот, о -о -о, такой какой-то, да, такой, что бы вам могло дать. Потому что мы чего боимся на самом деле? Мы сами не знаем, чего боимся. Мы боимся осуждения, мы боимся реакции не той, да, мы боимся всего боимся. Поэтому вот сейчас уже особенно тут не усугубляемся, чего мы боимся, а вот именно состояние это. Дальше. Если же вам совсем-совсем страшно, сделайте следующее. Представьте себя в закрытой колбе она прозрачная эта колба из тоненького материала ее никто не видит а вы защищены и вы всех видите и, вас, и вы не уязвили. то есть это какой-то пуля вода огне непроницаемый какой-то такой колокол который вас окружает угу. Потом, когда вы стали вот в этот, вот этот колокол, вы зашли, вот этот круг, вот этот шар внутри, почувствовали вот уже такое защищенное спокойствие, да? Что вы еще добавили туда? У каждого будет свое. И подумайте, что бы туда еще добавили? Я знаю, люди там ставят кто-то какой-то пульт управления, кто-то какие-то кнопочки, кто то что там, кто-то телефон какой-то устанавливает. В общем, у каждого своя фантазия. Поэтому ваша задача создать себе комфортные условия. И когда вы себе вот того, что я сейчас сказала, возможно, вам понадобится музыка, которая вас вдохновляет и поддерживает. Возможно, вы хотите услышать эту музыку, которая даст вам такой драйв, такую уверенность. И когда вы все себе это наскладываете, когда вы себя ощутите, ощутите вот таким такой, уже такой ресурсный. Это состояние зафиксируйте в виде якоря. Например, как делала я. Я вообще по жизни очкарик. И здесь нужно якоря, которые мы можем себе настроить, они должны быть доступны. И я, например, себе делала так. Вот когда я так очки поднимаю, у меня автоматически всплывает вот это состояние, которое я себе заэкорила. В себе встроила. Кому-то достаточно, ну, это не всегда. Иногда нос чешется, просто чешется, его неприлично чесать, его надо терпеть, чтобы не чесать. А для кого-то это якорь. Я просто исследовала людей, я спрашивала, а зачем ты чешешь нос? У тебя что? Аллергия, что у тебя? А он говорит, я когда-то попробовал и на это зацепил, так как я часто его чешу, там сил каких-то, я когда-то зацепил на это якорь. И сейчас я использую эту вот свою такую, такую привычку не очень там ну, благовидную. Я ее использую, использую теперь как я. Как у меня автоматически в тело встро, все встраивается. Такая, опа, интересный опыт. Или человек взял себя там за ушко. Или женщине очень часто достаточно вот так вот волосы сделать. То есть такое женское вроде бы с одной стороны или с двух. Ну, лучше с одной. И вот так вот ручка еще, да. То есть это вообще женственное такое состояние потому что вы показываете свое самое сексуальное место, вот, вот эта кисть, кстати, чтобы вы знали, что многие об этом не знают. Показываете свою беззащитность, и тогда мужчине хочется всегда вам быть рядом, помочь, чувствовать чувствуется, чувствуется что вы женщина. Ну, это так, я к слову э, заодно вам тут что-то накидала, да, с женскими практиками. А для вас важно выбрать ту практику, которая вам будет удобна. То есть вы можете тут попробовать свою цепочку – кто-то может поправить свое колечко. Хотя сильно колечко нельзя теребить это признак того, что вы не уверены. То есть придумайте тот якорь, который вам легко доступен, и вы можете его всегда воспроизвести. Для меня были, были маячки тогда, когда я помню, я вышла на большую аудиторию, был тренинг, было много предпринимателей, такая аудитория крутая. Я еще тебя круто не чувствовала, как сейчас. И я, помню, себе встроила вот это состояние, такая очки. Опа! И, ну, конечно же, я не, не была там суперзвездой, но я настолько встроила. То есть это не, не… Тело это считывает, тело запоминает, вижу, слышу, ощущаю, да? Мы с вами учимся буквально с первых дней, грамотно себя рекламировать. Поэтому вот эту практику рекомендую использовать я Карине. «Практика на уверенность в себе». И эту практику можно использовать, и когда вы идете на свидание, вспомните свое состояние, когда вы были уверены. Любое состояние. Вспомните, когда у вас было, когда вы чувствовали себя вот, вот, вот, вот так. Вспомните это состояние и перенесите себя в это, сделайте из этого якорь, перенесите себя в сейчас и идите например, на свидание. Я в своих программах много даю таких программ, много даю таких Практик, и скоро будет снова очередной, очередной запуск новой той же самой программы, которая сегодня у нас очень здорово востребована. Это, практик, это большой тренинг с служанки в королеву. Там мы обучаемся и как говорить, и как общаться, и как состояние выстраивать. Так вот, в этой программе я даю много всяких практик. А сейчас вы просто запомните, что якорение – это физиологические штуки. Люди привыкли жить на условно-безусловных рефлексах. Да? мы с безусловным рефлексом приходим, а уже условные рефлексы мы нарабатываем в процессе жизни. И поэтому человек может, какую хочешь себе заработать эмоцию за счет вот такого психофизиологического умения, за счет умения создавать психофизиологические состояния с помощью якорей. Понимаете? Если вам было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь и получите, пожалуйста, подарок уже под этим видео о том, как считывать противоположный пол всем признакам, ваш ты человек или не ваш. Да.